Снова старых друзей узнаю, хотя мне двадцати пяти. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Семьи такой, где б не памятен был свой герой, И глаза молодых солдат с фотографий улядших глядя. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, Ни с пути свернуть.